прежнему 16 июня блогер я никакой не получается число просмотров никак не увеличится но наоборот уменьшается я смотрю youtube <coughs> странно построен он берет вот эти по 12 месяцев а тут 12 и вот так вот идет по 12 если за эти 12 месяцев 4000 часов просмотров не набирается ну значит не набирается и не то что не набирается он допустим может подсчитать вот здесь 3900 часов, а сюда перескинуть у тебя будет, может, может быть, 3700. А еще на месяц, может быть, 3500. Вот что у меня происходит. Уже было больше 4000, а там зашкаливает и уже ничего не показывает цифры. Вот. А сейчас уменьшается, уже видно, что вот... Как было. Редис у меня зацвел. Что хочу показать. Датсане. Солнца хватает Почему-то закрывается Почему? Потому что, возможно, температура земли Плюс 32 Нормальный ход? <coughs> это 4 часа дня а, Салат у меня какой-то бледный А, еще хочу показать, что очень интересно <coughs> Я, собственно, поэтому и Включил камеру Вот знаете, что это за клубника? Не знаете почему? потому что я вам ничего не сказал. но сейчас скажу. эту клубнику рассаду я покупал в этом году весной на рынке одной бабушки, бабки, бабульки. вот. она продавала ее как э, гигантелу. Вот это тут сделал с глупостью когда пришел домой подумал а почему рассада такая маленькая вообще малюсенькая у меня на груди в три больше в три раза больше была никакая не гигантела соседка дала но явно не гигантелу потому что ягода уже была Я ее пробовал, и пробовал не гигантела а это погнался за большой на кордонке было написано гигантела какая-то гигантела подсунула просто вот вы знаете, что там происходит Что эти бабки все коммерсанки, Понимаете Вы должны их не уважать вот Честное слово, ну не уважать их, пожалуйста ну, почему ягодка маленькая Да всем я поливаю Каждый день и водой поливаю И, и, и травяной настой И, и зала. Не растет она И перегной тут Не растет, это не гигантела Разве такая гигантела Это все ерунда, подсунула она мне Фуфлу какой-то. Ну. Единственное утешение, что она продавала по 50 рублей штуку. А мне продала за 100 рублей три штуки. Сунула. Ну, может быть, думала я больше возьму. Но больше не взял. На Ну вот. Ну, в общем-то. Ну, так вот бабки продают. Так что, вперед на рынок. Не гигантелла. Просто хрен узнает. Она может и сама не знает какой это сорт. Но до чего маленькая. Она больше не вырастет. Вы понимаете, она больше не вырастет. Вот она уже начала краснеть. вот. Она покраснеет и все. Ну, полью ее сейчас. Сейчас же жара. Температура почвы плюс 32. И еще хочу сказать. Вот природа у нас какая-то чудовищная. М -м. Зимой, естественно, не посадишь Весной холодильное Возвратная холода, это пиздец У меня пропал Весь урожай э, Дынь Огурцов, которые я посадил раньше всех Все пропало, все из этих возвратных холодов Потом холодных дождей Но ну, Не могу весь огород накрыть Это вообще чудовищные расходы вот. А сейчас лето, июнь, да? Ну, только начало лета Твою уже температура почву плюс 32 Опять же все сгорает Твою мать Это вы понимаете, нужно строить теплицы Теплицы на весь огород И не только С искусственным подогревом почвы Но еще с искусственным охлаждением Иначе это пипец Вот оно растет в тени вот... А, Кстати, вот эта кислица Вот я рекомендую Вот в тень посадил, блять, прекрасно Все чувствует себя а на свету она зеленая даже. Она розовая. И листики складываются. А тут вот хорошо в тени именно чувствует. Вот это так себе растет. Мал по малу. Я забыл, как ее название. Белая пропала. М -м -м. Облепиха. Что-то не то, не все. Ну, может по миллиметру растет. Э -м -м -м. Вот. Э -м -м. это забыл название. В маленьком стаканчике можно ее на, на окне выращивать. Представляете, вот. Красиво. Она большая не вырастает. Вот такая уже урожай дала. В маленьком стаканчике. Это, наверное, чуть меньше литра. Вот это я взял растение. Не знаю, какое из леса. Бегония отлично у меня размножается. Все хорошо. Чики-пики. Георгина комнатная. 25 сантиметров. Лист очень зеленый. Мне очень нравится. Тут, наверно перегной. Это у меня что это? Вот именно вот это, это венерин башмачок, а вот это вот э -э -э -э, ландыш и когда цветочки от, от, э -э -э, отцветают получаются вот такие ягодки если кто не знал это денежное дерево, сегодня посадил в доме не росло заменил груд на перегной вот такие дела на сегодня печальные, да, печальные главное, что я сегодня не заработал не рубля а потратил 200 на что жара я не могу я с утра работаю я в 5 или в 6 утра встал позавтракал и начал работать до где-то 4 потом позвонили мне с базы и сказали если есть кипятильники привези и вот у меня остатки магазина по оптовым ценам. 20 рублей кипятильник. Полкиловатта. Пойдите в магазин, посмотрите, сколько в вашем магазине. Вот я по 20 рублей сдал их. 10 штук. Купил пиво, потому что жара. вообще невозможно. И упаднические настроения. Блять. Кстати, вчера еще смотрел интернет. До того вот достал этот путинский режим. Это вообще люди от него страдают. На Росгвардии выдумали для того, чтобы бить митингующих. Все митинги у нас, понимаете ли, не вне закона. И, значит, росгвардеец может и бить вот, митингующих. Да, собственно, и не митингующих, он всех может бить. А также а также если он почувствует угрозу в своей жизни он может вас убить ему за это ничего не будет это говорил э, следователь в полиции э, одному э, школьнику который вышел с пикетом э, что там или не с пикетом или в социальных сетях что-то написал а разницы нету что-то в социальных сетях напишешь что с пикетом выйдешь там будешь с одиночным стоять экстремист Ему поставили на учет, родителям штраф э за повторное что-то там, ну, вообще вплоть до уголовной статьи. Ну, и вообще э э ему сказали, что Росгвардец может подойти к тебе убить. Ну, если почувствует опасность, ему ничего не будет. Это фашистский режим, это Там больше ничего нету. Как вы живете? А? Я не знаю, как жить. Вот только вот этим вот. Можно отойти от этого. Девушка плачет и говорит, мне хочется не плакать, мне хочется разозлиться на, на, на всех вот это, вот это быдло, тупое, блин. Понимаете, легари, легализовали преступность сейчас. Да. Вообще русских людей, русских людей именно, я думаю, нужно расстреливать, и расстрельную статью зря отменили. Просто расстреливать. и не только русских до да всех допустим росгвардеец бил кого-нибудь но ну, расстрелять начальник отдал преступный приказ ну расстрелять депутат написал преступный закон расстрелять а кто решает ну давайте я буду решать по справедливости по совести если вы мне доверяете ну давайте сами вот Давайте сами коллективно как-то решать. Народ должен решать, не чиновники. народ. На голосование нужно выставлять любой закон. Понимаете? Не в Думе решать, а на выставлять. В Думе можно придумать, а выставлять-то на э, утверждение народу. В социальных сетях, между прочим, не ссыте депутаты и разгвардейцы. Вообще вы чувствуете, что вы <кхм> выполняете преступные законы, преступные приказы. Или что, приказы не обсуждаются, но мать вашу прикажет убить отца, там брата, жену, детей, убить. Вы тоже будете выполнять эти приказы? Или голова начнет работать в конце концов, наконец-то? Ну, хоть бы один сказал там на ютубе, как вас учат там дубинками бить людей. Вы ну, понимаете, и нахрена вообще это нужно? Не понимаете? Вы что думаете, все вокруг быдло, блядь? вы выпер супер рэмбо там, блядь, какие-то. Ну, между прочим, вот десантники что-то молчат. Уголовники, что, там, оружия нету, что ли. Ну вы что, против вас, да постреляли всех. Ну и посмотрели, кто. А то выходите, блядь, 10 человек с дубинками, блядь, со спецсредствами против э -э, мирных э -э, там э -э, вообще физически неразвитых. Вы же там занимаетесь? Как против? Десятером одного, на одного выйти. Это ничего. Один на один уже забыли, как выходить. Причем не то, что ему там, скажем, 50 лет, а тебе 20 лет. Не-не-не-не-не. Вот тебе 20, а ему 20. У тебя, скажем, вес 80 килограмм. И вот его 80 килограмм. Ты ходил на э, э, боевое самбо. И он ходил на боевое самбо. А как ты думал, блядь? А то получается, в десятером с